И Наташа Наташа, привет. Привет. привет Звук нормальный, да? Ну все, поехали Всем привет Полгода подготовился к китайскому Нормальный, да? Да, Ваши абсолютно, да, да, абсолютно. Суэмен, расскажи, откуда мотивация? Пожертвовал очень многим, отдал все, что у меня было Ты а а, много писал да. аэроглифов? Да, я писал очень много Я знал только Джеки Чана Брюсали. Ну, Нормальный человек. Линишься, забиваешь. Да. Китайский это вообще очень крутая тема, на самом деле. Дяй, йоу, дяй, йоу, дяй, йоу. С ними такой... На, на, нали, Нали, Нали, Нали. Всем привет, сегодня я пришел в гости к Мануэнлай, -Ман чему я очень-очень сильно рад. Мы пригласили сегодня, мы, я и Наташа. Наташа, привет, привет. не привет. надо скрываться, давай, Пригласили Суимана, чтобы он сегодня рассказал про, то, про свой опыт сдачи Ческея, потому что мы считаем, что это очень, очень крутой опыт, когда ты с нуля подготавливаешься за полгода к четвертому Ческею, почти к пятому, между прочим. Но мы говорим сейчас о фактической сдаче. Поэтому давай расскажи вообще, как, как ты начал учить китайский, почему, как это произошло. Изначально я всю жизнь танцевал, работал танцором. Как вы можете видеть, вот они танцой. Это был один из моих последних проектов. Я работал с артистом на потанцовке. Вот. И вернувшись из Москвы в Питер за пинты пива в баре у Хулиганс на Садовой с другом, я как бы послушал, он китаист, он мне предложил поехать в Китай. Он говорит, вот это перспективы, это там ну, китайский язык, миллионы долларов, там, иен, и я, я, и юани. Все самое гениальное, это, да? Это... Ну, да. Ну и я решил, такой что? уже, типа, ну, а что там, а как там, заинтересовался. И все-таки решил поехать. Все, я решил, что я еду в Китай. И а... ты не знал китайский до этого вообще? Не учил его, mm -hmm. ни... не играл уроки? Нет, я знал только Джеки Чана, знал, как сказать, Нихао. И, наверное, на этом все. Ну, вот к слову к тому, что как, как люди начинают учить китайский, нас очень много спрашивали, что вдохновило, что привлекло. Иногда бывает вот вот просто так. Есть какая-то цель. Я так понимаю, что ты работать хотела с китайским, да, в дальнейшем, потому что это, конечно, перспективно. Конечно, да, да. То есть без особых каких-то, не знаю, таких вещей, которые тебя вдохновили непосредственно в китайской культуре, поэтому. Хотя Джеки Чан. Нет, Джеки Чан, мне кажется, да, вдохновлял, но он вдохновляет больше какие-то искусства, типа мне кажется. Вот. А китайский я начал учить ну действительно просто из того, что перспективы какие-то. То есть непонятно какие где-то там, но они есть. Вот. А такой любви к языку, какого-то супер интереса. Там лежит душа, чтобы я открывал ночью там какие-то сериалы, смотрел на эти иероглифы, ничего при этом не понимая. И все равно, знаешь, вот так вот, типа, как это клево, нет, такого не было. То есть просто тупо перспективы, какие-то там, ну, какие-то люди были друзья, у меня есть примеры для меня. Вот они давно учат китайский, но тот же самый друг мой китаист, Вот, и я решил, что все, надо ехать. Вот. Здорово. То есть ты приехал с нулевым китайским в Китай? Да, ну, да? да, И у тебя была цель в конце года своего обучения, полугода, можно сказать, да, это не считается даже за целый год, сдать на какой уровень? Четвертый ческей, 220 60. баллов у меня. Это ты то, что сдал? Ну Но ты да. изначально себе целью поставил четвертый ческей? Нет, я ставил целью пятый, ну как целью, то есть я хотел сдать пятый, то есть я хотел... И откуда ну и как пятый. это целью, учитывая, как ты готовился, то это самое, данное настоящее. Ну да, наверное, так, да, наверное, это можно назвать целью, то есть пятый ческей, вот, ко мне друзья даже как-то раз приехали в Китай, ну, погостить, и мы сидя за столом, они мне говорят, сын, если ты приедешь в пятом часке, мы сделаем тебе статуэтку, тебя же, типа, за один год выучить китайский язык на пятый чизке, типа, это здорово, да, меня все кругом мои друзья мотивировали, за что им огромное спасибо. Вот и могу рассказать, как я готовился. То есть. Да, сегодня давайте поговорим про подготовку к ческею, про то, как прошел сам экзамен, и вчера приходили вопросы о том, можно ли сдать четвертый ческей, если ты не сдавал первые три уровня. Можно. Как показывает практика, можно. можно. Блин, расскажу немножко про вообще систему обучения, то есть мою систему обучения. Так как в университете все одинаково, то есть есть пара, есть какое-то там ну, начало, и там у них все везде одинаково. В начале, конечно, там первые пару месяцев, то есть я учился, я просто приходил, там, учил программу университета и старался быть лучшим в классе. То есть я вообще сам по себе, у меня очень такой какой-то соревновательный дух, мне все время нужно найти какого-нибудь такого спортивного товарища а соперника, mm -hmm. то есть и равня Поняться, равняться, то, да, да, ориентироваться, то есть и очень хорошо, что был у нас парень, у него уже был третий HSC с самого начала, то есть мы все приехали, начинаются вот первые какие-то уроки вводные, а он уже сидит и просто там ни хао, там, и все, и, минимум, то есть, да, все <смех> знать, и аж сам за и я такой смотрю на него, думаю, так, типа, что-то я отстаю, короче, надо немножко поднажать, и вот так вот я начал, ну, как бы усиленно заниматься, то есть, после пар приходил домой, повторял материал, плюс, ну, помимо повтора материала, я уже там вначале просто выписал себе там э, все ключи, то есть, у меня была такая рабочее место, оно было все завешено в ключах, Внизу были сразу какие-то схемы, какие-то грамматические ну, построения, элементарные то есть, помимо пар ты приходил там, делать задания, те, которые у вас были на парах, и по-китайскому, и затем ты делал карточки, да? Да, да. подготовки. И карточки я делал, в общем, где-то, ну, наверное, ну, очень много, 1200 слов и HSK, то есть помимо того, что я писал 1200 этих слов, каждый день я узнавал какие-то новые, то есть ты там идешь в, в чайпаньку в ближайшую, в кафешку, видишь меню, не понимаешь, приходишь домой, записываешь, записываешь, все вот это. кстати, при это очень интересный момент, потому что очень... Э, можно жить в Китае и при этом не знать очень многих слов и существовать. Мы все знаем, что, ну, ну примерно, как-то как же люди едут, ездят в страны, в которых они не знают, да, местный язык, они как-то выживают, и так можно жить годами. И в Китае учиться, ну, если вы думаете, что вы приедете в среду, Языковую, и вы наверняка уч, вы учите язык, особенно участие в университете то это очень навряд ли, если вы не будете предлагать прилагать, прилагать каких-то усилий дополнительных к этому. Потому что м -м, очень много русских было, да, наверняка. Большое. Вот, большое комьюнити СНГ, да, то есть были ребята из Казахстана, Узбекистана. Э там, uh -huh. Стана, Стана, Стана, Стана, Беларуси, России, да, и, конечно, у нас, еще нас поселили всех в один корпус иностранных студентов, uh -huh. то есть там, ну, то есть были ребята, которые за год они даже не дали вообще чизкейки, uh -huh. то есть они не разговаривали, они так и существовали в своем котле русскоговорящих СНГшников, да, они понимали там, могли сказать, сколько это стоит, uh -huh. а, типа, очень вкусно, очень хорошо, ну, какие-то элементарные да, такие вещи. Это, это очень интересная тема, обучение за рубежом. Мы ее как-нибудь отдельно, наверное, потом затронем, расскажем. Вот какие с какими трудностями можно столкнуться, обучаясь там. И я не говорю про бытовые, а именно языковые. Как можно не повысить свой уровень, живя в языковой среде, и то есть ты приходил с пар, потому что пар наверняка мало было, да? Ну, было 20 часов в неделю, то есть, ну… У... Это не, не, не так много, да, если ты живешь это, то все равно, да. да. Как это? Две-три пары было в день, да? Было, было, в ну, разное расписание, но, в общем, это 10, ну, 20 часов по-китайски и 10 пар в неделю по-русски, так сказать. Угу. Получается, ты приходил с пар, потом… Помимо того, что делал задания, которые вам там, в университете сдавали, ты учил отдельные слова, готовился и делал карточки, да? И уже непосредственно к самому экзамену по уровням готовился и эти слова. Да, много, много да. писал иероглифов? Да, я писал очень много, на самом деле. Ну, у меня в среднем уходило 5 часов. То есть, все, кто меня спрашивает, как учится китайский язык, я всем говорю, что это 5 часов минимум. То есть, не то, что там каждый день по 5 часов, да? Но вот если ты сел за китайский, то пять часов тебе нужно прямо чтобы отработать какой-то вот такой ну, материал достаточный для осознания для того чтобы ты что-то понял да усвоения yeah. потому что это очень очень тяжело, в плане, ты затрачиваешь на один и тот же ролик очень много времени, потому что ты его должен сначала написать, потом научиться его читать, потом научиться его понимать, потом научиться там в комбинации с другими ну. словами, потом использовать и как еще речь вести, да, да, вести да, да. это все, и понимать, где именно, в каких ситуациях ты можешь это uh -huh. использовать. Uh -huh. И первые месяцы я делал так, потом, там как только я начал что-то понимать и уже ну, более-менее контактировать с китайцами, uh -huh. я начал смотреть китайский сериал, то есть mm -hmm. э, просто смотрел китайские сериалы, не понимала, Да, 5 секунд смотрел, 5 секунд смотрел, останавливал такой, так, это я знаю, это я знаю, а вот это я не знаю. И начинал просто выписывать себе, у меня была огромная тетрадка, я не знаю, я, у меня есть фотографии даже там вс всего материала за год, сколько я исписал, сколько у меня паст ручек и, истрачено, сколько у меня тетради полностью, да, исписано. И, ну, это просто получился такой огромный заваленный стол всего, то Суэмон, расскажи, откуда мотивация? Почему? Блин, ну, я пожертвовал очень многим, типа, очень, во-первых, я уже не в том возрасте, да, чтобы там как-то у родителей, ну, брать ну, деньги вообще на что-либо, и вообще поздно, мне все друзья говорят, ты очень поздно учишь язык. ты что, дурак? Никогда не поздно начать учить что-то новое, это, нет. Ну все говорят, никогда не поздно, но в таких ситуациях в типа, парень, тебе уже по 30, типа, скоро. Такой китайский, Какой китайский почти... да, типа, все Узизом. работают, у всех дети, у друзей, а ты куда-то поехал, типа, вообще, знаешь, басня, Муравей и Стрекоза. Вот я в этой басне, это стрекоза. Так, и ты получается, ну. Очень большая была цена, да? Я отдал все. Ну, я все вообще пожертвовал карьерой. То есть у меня ну, могли, могли быть дальше какие-то проекты. То есть работа с артистами постоянно требует включения в процесс. включения, Постоянно ты должен быть в курсе дел. А тут ты, получается, выпадаешь из работы на целый год. И за целый год просил очень много всего. То есть угу. сейчас, приехав в Петербург, уже нету такой силы связи, угу. силы... Танцевальный, то есть техник и того всего остального, но есть китайский, то есть э, пожертвовал очень многим, отдал все, что у меня было, приехал и понимал, что я не смогу приехать в Петербург обратно домой, если я там ездам минимум... Если ты не добьешься да, да уже этой цели, раз ты уже четвертый. вложился столько и поменял свою жизнь, то тебе нужно это сделать. Вот это ее мотивация. Мы говорили про это. Где искать вдохновение, чтобы учиться? Нигде не искать, ребят. Если есть цель, надо просто делать. Ты просто делаешь, и все. Главное, не забывать, зачем ты это делаешь. И что ты выбрал это изначально, потому что тебе нравится, или потому что у тебя есть какие-то планы. Да? Помнить об этом? Не знаю, писать себе напоминалочки, рисовать на стенах, подписать. Помнить об этом. И хорошо, то есть... Мы разобрались с твоей подготовкой, значит, карточки, задания, 5 часов в день. Затем... А можно быстрее его как думаешь? Да, конечно, можно. Всегда можно... Да, всегда можно делать что-то быстрее, но ну, есть вот эта вот человеческая лень. То есть, ну, действительно... Нормальный человек. Ленишься, забиваешь, хочется потусить, хочется там куда-то выйти погулять. А ну, с кем-то встретиться постоянно. То Ты было... Были и такие периоды, да, абсолютно нормальные, да? Да, Ты абсолютно, жив, жив, жив, да. Не да. железный. Там. Хорошо. Бесплатный алкоголь все, в клубах Китая, возможно. я вам скажу, очень сильно мешает учебе. Так у нас там категория меньше 18 еще есть. Это шутка. Это неправда, да. Тесты сдавал ли до этого? Я не сдавал до этого, ну имеется в виду в России, я сдавал, вот до сдачи основного HSC, я сдавал пробный, то есть я просто попросил учительницу пробные варианты первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого. Ну, в вот, интернете есть открытые варианты, да, вы скачиваете. и... Да, да, да, на, на это вообще месте. не проблема. Mm -hmm. то, есть... то есть ты уже там в процессе понимал, что ты уже там первый, второй сдал и третий уже, да, как бы Да, причем я сразу начал, я сразу начал, то есть сразу. я как э, начал учить через месяц, ну, за месяц ты какую-то основную базу роботов mm -hmm. уже, ну, знаешь. Просто было интересно понять, как у меня идет рост. Я беру первый часки, открываю там и понимаю, что, блин, а я уже все здесь знаю. Mm -hmm. И это придает еще больший толчок мотивации, к тому, mm -hmm. что, типа, блин, надо идти за вторым уже часки. Mm -hmm. Начинаешь учить, учить, и ты как бы уже делаешь эти тесты, ты сам в самом голове формируешь какую-то свою программу. Ты же видишь, где у тебя слабые места, где у тебя сильные mm -hmm. места, то есть, и начинаешь готовиться ко второму. И вот когда я уже а, после первого семестра я сдавал по 297 с половиной баллов, у меня по-моему было. Самое ну, основное, 290 с чем-то баллов. Я сдавал третье HSK, и я уже такой, типа, приехал на каникулы в Россию, я уже такой, типа, у меня вот третий, очистки. А знаете, то, вот это тоже очень кру крутая мотивация. Э, главное здесь не останавливаться, потому что когда ты видишь, прям видишь свой рост, даже там, пусть медленно или быстрый, так или иначе, э, то это придает еще больше силы, это как, э, как, это называется? Допинг какой-то, ну, как двигатель такой, да, дополнительный. Потому что ты останавливаешься потом раз, выпадешь на неделю-две, очень тяжело возвращаться, да, наверняка. Это в любое, неважно, что вы учите в любой сфере. Это будет именно такое ощущение. Как прошел сам, сам экзамен? Экзамен проходит обычно... Ты сдаешь его два раза. Первый – это пробный, да. второй – это основной. Конечно, там за две недели до HSC я каждый день, просто каждый день я сидел и писал, и писал, то есть собирал стопки карточек, тасовал их, выбирал те слова, которые я не знаю, откладывал и начинал прописывать просто. Okay просто прописывать, чтобы или запомнить, чтобы, ну, ну, чтобы я не упустил ни одного иероглифа на Чиске. Mm -hmm. вот И две недели плотной подготовки, там, за, за день до сдачи проб... ну, за, за ИЧИСКЕ я не стал себя уже насиловать, подумал, что я отдохну. Вот. Пошел сдал пробный, пробный сдал очень хорошо, то есть у меня там 90 чем-то баллов за аудирование, мне сказали ну mm -hmm. преподаватель. И я был прям, ну, типа, я был, вообще, я был такой уверенный, что завтра я приду, и буду как орешки щелкать частей. Вот, но все оказалось не так просто. То есть, пробный, конечно, он немножечко... Полегче. Полегче чаще всего, да, пробные легче конечно. полегче, и он ты мне кажется, тоже быть к этому. Сбил меня немножко, то есть. Штуку, да? да, то есть ты выходишь, это как знаешь, ты недооценил соперника, недооценил. Сейчас сейчас я тут выйду чисто взглядом и все, он упадет. такую, ну как бы нет, и надо было просто посерьезнее чуть-чуть быть. И я как раз когда уставал от у меня э, все, все, все, все проходило хорошо, но вот вторую часть я не успел. Немножко сдать там последние, самые последние задания. И в третьей части еще один, один одно упражнение я тоже не сдал. Но зато навсегда я теперь запомнил этот иероглиф Симфэн. Все, я его не забуду. Вообще никогда в жизни. Потому что я помню, я сидел, мне еще 15 минут. Ты потом посмотрел? Да, конечно, я сидел, я не мог никак вспомнить, что это что. Читаю и не могу прочитать второй ну, слово, не могу. Нет, ты не, не успевала остальное сделать, ты застрял на одном вот Нет, я все сделал. А -а -а -а. Я сделал первое, второе, а третье, от третьем я уже все написал, все сделал. И вот стоит этот иероглиф, и как его не, не вспомнить. Это хорошо, что он не в самом начале у тебя тесты стоял. Это, кстати, тоже интересный момент при сдаче и ческе. Если что-то э, очень э, должна быть такая большая моральная сила, что если вы вдруг приходите, вы знаете, что вы готовы, и первое, что вы слышите, вы понимаете, что вы не понимаете ничего, Здесь очень важно собраться, вспомнить о том, что вы готовились, о том, что вы готовы, собственно, и взять себя в руки и продолжить делать тест, сдать этот экзамен. Потому что э, их, конечно, на экзамене на самом деле делают сложнее, потому что не подразумевается, что вы должны прийти и сдать его на 300 баллов. Э, он, конечно, будет сложнее, но для того там и есть проходной балл, так скажем. Поэтому об этом всегда надо помнить, не волноваться, уметь вовремя собраться и все классно сделать. Вот. Ну, Пожалуй, наверное, вот про, про часки, да, уже у нас 20 минут здесь подкрадывается, хотя да. на наде... 10 минут, не знаю, может быть, это не такой хороший интервью. да? интервьюер. Интервьюер? Мне не очень все нравится, я чувствую себя абсолютно. Надеюсь, что вам было интересно, нас слушать, что вы сегодня вдохновитесь, поучитесь и завтра, и послезавтра. Давайте так подытожим, да, что, во-первых, если ты приезжаешь в языковую среду, это еще не гарант того, что ты... все у тебя будет здорово с твоим уровнем владения языка. Совсем не так, и особенно, что касается китайских университетов, это тоже потом расскажем позже, но ты живешь среди русскоговорящих чаще всего, чаще всего ты не сталкиваешься с китайцами в реальной жизни, помимо пар, да, которых не так много в день, и ты можешь также прекрасно существовать, то есть Здесь мы сегодня пригласили Суймана не как человека, который поехал в Китай и выучил там китайский, как человек, который за полгода подготовился к китайскому, приложив к этому огромные свои усилия, мотивации, силу воли использовал. Чувствуй себя, Я чувствую, что я краснею и такой, типа, на-ли, на Нали, Поняли, дети? Да. Ладно. И мы хотим, чтобы, наверное, я хочу всем сердцем вдохновить этим примером, всех, кто столкнулся сейчас, может быть, с какими-то трудностями, с кризисом, кто устал, у кого что-то не получается, все обязательно получится. Главное, если есть цель, если есть у вас мотивация, если вы помните об этом, то все у вас будет здорово. На этом, на этом, наверное, закончим. Да, да, вперед, вперед, вперед. Дя, йоу, дя, йоу, чай йоу, йо, йо, ребята, блин. На Кита... новые горизонты. Да, да, китайский это вообще очень крутая тема, на самом деле. Но сейчас то я его полюбил. То есть я ехал туда без какой-либо любви к языку, просто с какими-то перспективами. Но сейчас, ну типа, ой. А, -а, а признание их в любви в Китае в следующем да. выпуске. Да. Оставайтесь с нами.